Меня зовут Жданов Владимир, я тренер по борьбе самбо и дзюдо в центре самбо Алтайского края. Также я спортсмен, мастер спорта по самбо и дзюдо. И хотел поделиться с вами э, своими впечатлениями о продукции компании NSP. Э, ну, для спортсменов очень важно правильное питание. И за свою спортивную карьеру я очень много различных продуктов пробовал. И какое-то время худел, там, чтобы попасть в весовую категорию и так далее. То есть и очень много было различных проблем, в том числе и с желудком. И не всегда добивался хороших результатов, чувствуя, что именно э, ну, качество каких-то продуктов не позволяет мне этого сделать. Или я себя чувствовал не всегда очень хорошо на соревнованиях, потому что с гонки веса я не всегда у, успевал восстанавливаться как нужно. Вот, э, примерно год назад я попробовал продукцию компании NSP и был приятно удивлен качеством этой продукции. Очень много там различных вариантов, которые могут спортсменам помочь достичь хороших результатов. Ну и, в принципе, простым людям просто чувствовать себя хорошо, полноценно жить своей жизнью и не беспокоиться за свое здоровье. Вот. Ну, сегодня, например, в моей деятельности в Тренецкой мне помогает замечательный напиток солстик, который позволяет держать себя в тонусе. И, соответственно, вот когда мы проводим тренировку, очень много энергии съедается именно, когда ты даешь что-то детям, рассказываешь. Постоянно какая-то по тренировки утомляемость, усталость бывает. И к вечеру, если у тебя за день там 4 тренировки, ну ты действительно как выжатый лимон уже такой. А употребляя продукцию компании NSP, например вот соустик, ты чувствуешь себя бодрячком, на позитиве и готов работать и всегда с улыбкой даешь детям самое лучшее. Что еще хотелось бы сказать? Есть замечательный такой продукт Smart Meal, мне он понравился тем, что утром тоже заменяет в принципе полноценный завтрак, можно его развести с молоком, это белковый коктейль, и ты насыщаешься энергией, и до первую половину дня тебе даже и не хочется кушать, то есть если ты утром соскочил, некогда что-то там готовить, завтрак, а чем попало кушать не хочется, там кофе с печенькой, именно Smart Meal очень помогает и заряжает тебя на утро.